Так, Всем привет, с вами Стомин Геннадий и сегодня я решил рассказать о Перископе, о таком быстро развивающейся социальной сети да, и что это такое, как ей пользоваться с самого начала до конца и обо всех фишках. Ну, Первое, да, что это за социальная сеть. Это Twitter выкупил Перископ, так сказать, у стартаперов в одних и ее стал внедрять. Тут возможность с помощью, так вот, ну вот так вот выглядит ваша страничка будет, да. И те, кто уже может быть скачал, знают. Вот. И с помощью данного сервиса мы можем следить за там, звездами, знакомыми, где они находятся в прямой трансляции либо в записи. Итак, вот все, кто уже скачали, да, перископ. Первое, что вам надо сделать, это такие уже советы, такие продуктивные. Это заполнить нормально свой профиль. То есть написать по-русски, по-английски, без разницы, кто вы есть. То есть ваши основные, так сказать, интересы. То, чем вы, может быть, занимаетесь. Может быть, это там, вы танцуете, поете, либо фотографируете, либо там, главный директор чего-то, менеджер и так далее. То есть это то что будет раскрывать информацию о вас, кто вы есть. И тем самым э, многие на это как бы забивают, и тем самым вы теряете подписчиков, то есть тех, которые могли подписаться на вас. А, второй момент. Фотография. Какую фотографию вы вставите не важно. Ну, как это не важно. Если вы реально человек и реально прикольный, то лучше вставляйте свою фотографию и все. И не парьтесь. Вот все нормальные люди берут, вставляют свою фотографию. Если вам. Не хочется себя показывать, но ну, берите, вставляйте какой-нибудь значок. Но обязательно надо это поле тоже делать. Если там будет пусто или как буква О, то это тоже сыграет только в минус. То есть вы не наберете никаких подписчиков и тем более вы не будете интересны. Что касается вот этих сердечек, да, вот они. Эти сердечки у вас появляются, когда вы сами записываете видео. А видео записывать нужно. Для, особенно тем, ну, кто хочет. Рассказывать, кому есть о чем рассказывать, тогда перископ поднимает вас в рейтинге вверх. Это первое. Второе, люди заходят и могут оценить ваши там, качества. И либо там вы прикольно смеетесь, там, ржете, там, рассказываете анекдоты, либо вы рассказываете о чем-то серьезном, и вы профессионал в этом деле. То есть вот эти сердечки как раз даются за это. Второй момент, что касается сердечек, не стесняйтесь, когда вы находитесь на трансляции, также ставите сердечки они ставятся очень просто то есть берете сейчас не знаю сейчас нету трансляции но когда идет трансляция ну тех у кого я подписан нету когда идет трансляция то вы просто нажимаете на экран и появляются сердечки они засчитываются у человека которому вы их ставите то есть они вот у него будут увеличиваться общий общий рейтинг но у вас будет, система также будет учитывать, что вы активны. Это второе. А, что касается чата, да, у каждого, <coughs> ну, когда вы заходите в трансляцию, смотрите видео, то появляется внизу чат. Если там количество людей не очень большое, ну там, по-моему, до 200 или сколько, точно не, не буду врать, почему, ну, бывает по-разному, то чат там будет значок висеть, то есть слишком много народу, чат не успевает, и он блокируют и там пишет только определенное количество людей. Если людей немного, то в чате можно переписываться. Вот многие просто сидят и смотрят видео. Вот это тоже зря. Проявляйте активность, задавайте вопросы тому, кто вещает, переписывайтесь с теми людьми, которые там уже пишут, и тем самым у вас также появится возможность увеличить количество подписчиков, да? То есть вы кому-то станете интересны. Еще момент. Когда проходит чат то вы можете на, нажать на любого человека и там будет написано профиль, да, посмотреть профиль, э, либо ответить. Если вы, вы можете зайти в профиль и следовательно увидеть, что это за человек, туда-сюда и нажать, либо читать, либо не читать и закрыть этот профиль. Тоже пользуйтесь этой, этой возможностью. Ответить также. Вы можете в чате ответить не только тому, кто вещает, но и тому, кто пишет. Лично ему. И в чате он также это увидит, что написано именно для него. Это дает возможность не путать чат и с кем-то переписываться. Тоже пользуйтесь этой возможностью. Еще момент. Не искупитесь, делитесь видео. Смотрите видео, оно вам интересно. У вас есть уже свои подписчики. Тогда вот, ну, на iPad слева-направо, по-моему, на Android, то ли сверху вниз, то ли снизу-вверх. Двигайте чат, просто пальцем двинули чат. И в результате, мы сейчас даже можем э, на живую, я вам сейчас это покажу. Вот второй значок, первый это трансляция, которая сейчас вещает те, на кого подписаны. Второй значок, это можно посмотреть по всей стране, по всему миру точнее. Вот. И мы сейчас просто зайдем кому-нибудь. Так, Северная Америка. Где тут у нас Россия? Вот Азия. Вот сейчас... Э, так. Давайте вот Москву нажимаем. А, приветики. И вот, смотрите, я нажимаю, да? Сейчас запускается. И человек начинает вещать. Ему пишут Hello, туда-сюда. Вот тоже участвуйте, да? Напишите. Привет, вот у нее. Привет, привет, да. Вы написали и отправили, отправить. То есть, вот можно, я этого человека не знаю, я могу его добавить, такая тоже штучка выходит один раз. Вот, потом, вот они сердечки, да. Вы ставите сердечки, увеличиваете популярность этого человека, но вы тем самым проявляете активность. Здесь, если вы нажмете на вот, количество людей, то вы можете посмотреть, кто Вази, да? Если он, кто лазит, кто смотрит данного человека, посмотреть кого-то отдельно, да? Нажали и посмотреть его профиль. Возможно, он вас тоже заинтересует, да? Понятно. Вот. Человек читает 5, его никто не читает. Ну, и он, вот он как раз это тот пример, когда он ничего не указал вообще, абсолютно. Поэтому непонятно, кто это, и на него он долго будет кого-то ждать, чтобы подписаться. Может, он, он даже интересный человек. Вот здесь вот недавний, это как раз видео. Если у вас записывается видео там раз в день, да, то у вас всегда будет здесь видео, и следовательно, люди, когда зайдут в профиль, им будет интересно, кто вы. Вот. Еще такой момент. А, то есть мы закрываем а, чат, возвращаемся. Вот, слева направо, как я говорил, двинули. Так, извиняюсь, нажал он чай на это слева направо двигаем и вот тут есть поделиться когда мы нажимаем поделиться когда мы нажимаем поделиться то у нас есть мы можем через twitter да сообщить о том что вы смотрите какую трансляцию сообщить всем своим читателям которые подписаны здесь в перископе ну естественно конкретно кому-то в фейсбуке и скопировать ссылку кинуть его к кому-нибудь человек может зайти через компьютер и смотреть видеотрансляцию он не сможет лайкать, но он сможет посмотреть. Но ну, бывает такое, что там человек, раз что-то интересное рассказывает, вы взяли, там, кого-то скинули на компьютер. Вот, тоже имейте в виду. Что касается геолокации. Когда вы сами будете вещать, да, то геолокация, эта штука очень удобная, но следует обрати обратить внимание, что э, если вы дома, я бы не, не рекомендовал геолокацию делать. Ну, и если вы, допустим, занимаетесь какой-то очень такой... Противозакона, или на грани ходите, то, наверное, вас могут очень быстро зацепить. Вот так вот. То есть тоже имейте в виду и всегда об этом думайте. То есть, ну, чтобы записать тут нетрудно, да, то есть это вот, третий значок. Мы вводим, что вы видите сейчас, это, то есть обозначает, что вы хотите рассказать. Там, Я пью чай там или... Мое, мое утро или нахожусь на горках там или катаюсь на лыжах да или так, так далее там потом вот, вот, ну такого плана можете что угодно писать. А, то есть то чем вы сейчас занимаетесь это Twitter, это вот как раз тут геолокацию чат можно закрыть вот геолокация да это если вы не хотите чтобы в вашем чате переписывались вот. и нажать трансляцию начнется ваша трансляция вот но мы сейчас это делать не будем так что касается добавления друзей да то есть здесь вам будет актуально выходить, то есть люди такие с большой популярностью, какие-то известные очень люди, но ну, те, на которые постоянно кто-то подписывается, а их система, так сказать, обновляет. Вот. Также вы можете зайти в свой профиль, да, и у вас будет написано, что 505 читает вас, вот у меня, допустим, или сколько-то, да, и сколько читаете вы. Видно, вот так, наверное, да, отражение идет. Во, вот так вот. вот. И сколько читаете вы. Тоже э, следует... Иногда заходить, смотреть, кто, кого вы читаете или кто вас читает. Ну, черный список вы можете отправить, если человек вам хамит, грубит и так далее, постоянно где-нибудь в трансляциях или вообще. Вот. И трансляции. Тут будут все сохранены ваши трансляции. Что касается ваших трансляций. 24 часа тр... э... хранится ваша трансляция в перископе. После чего она удаляется. Но, если вы записываете на свое устройства, ну, проводите трансляцию и поставили галочку, да, сохранить, то она сохранится на вашем устройстве. То есть, тем самым вы можете трансляцию потом смотреть в виде обычного видео. Без лайков, но все равно в этом. Есть еще разные сервисы, но в данном видео я о них сейчас говорить не буду. Вот. Ну, вот такой вот перископ. Я думаю, что я смог конкретно объяснить. Ну, и напоследок хотелось бы отметить следующее ошибки, которые совершают. Да, так сказать подвести черту первое что совершают, это не пишут кто че, что человек из себя то есть представляет заполняйте профиль делайте фотографию участвуйте в трансляциях, подписывайтесь на на интересных вам людей да что касается еще подписки то не больше 40 50 человек вы можете подписывать там вот подписали, сразу прям 50 человек, потом 5 минут у вас перерыв. Вам система не даст 51-52 и так далее. Самый большой порог, на сколько человек вы можете подписаться, это 8000 человек. На вас без ограничения. Вот. Если вы будете удалять кого-то, то 45 человек вы удалили, потом полторы где-то минуты система вам не даст удалить следующих. Потом опять... Прошло полторы минуты, вам опять надо, вы сможете удалить еще 45. То есть вот есть вот такие вот тоже ограничения у Перископа. Вот. Следовательно, трансляции, участвуйте в трансляциях, участвуйте в чатах, делитесь видео, рассказывайте о себе. И я думаю, в скором будущем Перископ и возможно именно вы выйдете в лидеры, в актуальные так сказать, люди. И заинтересуете многих и станете популярными. Всем удачи, успехов, пока.